Сьогодні в рамках програми президента України «Зелена країна» та планової програми міста Ізмаїл «Озеленення міста» військослужбовці відділу прикордонної служби Ізмаїл здійснюють висадження дерев навколо прилеглої території. Всього буде висаджено 50 насаджень. Ми дуже раді долучитися до цієї акції. На прилегающей территории пограничного отдела проводится высадка деревьев по в количестве 40 штук. Также высаживается еще 10 деревьев в Это все работы проводятся совместно с пограничным отрядом. И сервис Экипажил сервис со своей стороны дает технику и консультации специалиста для того, чтобы было все правильно высажено и успешно росло. Деревья по это, как говорится, гость заморский, но он очень хорошо зарекомендовал себя в наших краях. Мы проверили лично, опыте прошлых высадок. Высаживалось в прошлом году, позапрошлом, он вполне успешно себя зарекомендовал. В последующие годы роста деревьев мы будем также продолжать сотрудничать и вести свои консультации, и какая нужна помощь будет, и со своей стороны поможем пограничникам, для того, чтобы они успешно, успешно росли саженцы.